Ну чё, здарова всем. Сегодня у нас прямое включение с рабочего стола. Ну, в общем-то, в attention-видео у нас было голосование в группе ВКонтакте. ссылку на которую вы можете найти в описании к нашим выпускам. И, уважаемые друзья, вы выбрали данный экземпляр от bn 2 R12, немецкий мордоцикл с коляской, ну и, конечно, экипажем, вот он, вот он самый главный экипаж. Ну так вот, короче, проголосовали вы за них, за данных персонажей из этого набора. Ну, все, конечно, хотели больше всего поросенка, ну или там свинюшка уж такая, покрупнее, да. Нашли мы данный набор в закромах нашей родины, обратились вот к этим товарищам, сходили в магазин. Купили, принесли, положили на стол. Снимаем вот вам. Ну, давайте посмотрим, что у нас на оборотной стороне. Вот, здесь пластмасски нарисованы. Серые такие, не крашеные еще. Интересные. Как видите, можно собрать в двух вариантах. Свиноцикл и обычный гансовский Злой мотоцикл будет с коляской. А сам набор у нас что представляет-то из себя? Ну, как обычно... По стандарту уже 158 деталев и 6,5 сантиметров в длину будет это все дело по габаритам. Ну, собственно говоря, давайте откроем. Я уж открыл, конечно, все посмотрел. Бумаги много, как всегда, нам дали. Хорошие бумаги. Хорошие деревья попортили. Ну, в общем, вот у нас инструкция. Как обычно, тряпочка. Такая вот простыночка. Вот тут много всего на ней на... Рисовано вот здесь все литники. Вот они есть. Инструкцию можете зайти тоже посмотреть на сайт производителю. Качнуть ее там. Халяута. И, значит, тут у нас все этап по сборке. Что куда как приклеить. Все подписано, что как красить. Вот значками вот такими вот они. Вот такие вот звездочка. Самое интересное в этой инструкции, что здесь есть вот такое черно-белое фото, так сказать, аутентика. Почему этот набор собственно, придумали? Потому что фоточка есть такая, и ребятам, наверное, показалось, что ну а что бы нам такой набор не сделать? Ну, взяли и сделали, в общем, вот. Кру круто, круто. Мне это понравилось. И в конце у нас имеются варианты окраски. Или один вариант. Нет. У нас здесь три варианта окраски на разные, ну, на разные варианты, в общем, да. Первый вариант 12 танковая дивизия, 41 год. Вторая танковая группа Гудериана, 1941 год. И Восточный фронт, 1941 год. Ну, вот, собственно, и все, что касается инструкции. Давайте заглянем в пластик. Пластик такой вот пукет, пластик угой убираем его давайте сразу посмотрим деколье деколье вот такое деколье, номера обозначения всякие в общем все остальное приложим фотографии рамочка номер один рамочка номер два, номер три начнем вот давайте с человеков человеки и, и, и свиньи мы видим на этой рамке на этой рамке мы видим вот видим мы на ней три головы вариант один у нас в пилоточке и два варианта подкасочки касочки собственно говоря вот литье как всегда у звезды неплохое в последнее то время уже головы достаточно хорошие лица можно будет прокрасть хорошо. Руки тоже хороши. А чечи есть. пылезащитные. защитные. это вам кататься. Это вам не хухры-мухры. ХНГшничек лежит. Все на месте. Все хорошо. Так. Ну и здесь вот деталька. Хрюшечья башка. Ну и вот туловище. Ну, пустоватое, оно внутри пустоватое. Вот что-то не удосужились они внутрянку-то сделать. Ну, хоть травлом бы дали, я не знаю. Ну, звезда обычно травлом не дает куда-то. Значит, вот у нас конечности всякие здесь. Вот такие вот. Качество, ну, на мой взгляд, неплохо для такого набора. Ну, собственно, перейдем к самому мордациклу. Начнем, конечно, с коляски. Коляска. Ух, какая коляска. Шикарная. Ну, а, собственно, что говорить-то? Вот есть у нас уже собранная коляска. Вот такая. вот Такая вот коляска. Классная получится из этого набора. Ну, правда, почему-то у меня маленькая получилась, но не страшно. Вот. Ну, собственно, что у нас здесь есть? Есть у нас у коляски рессоры. Крыло. Подкрылок грязевой, Да. Вот какие-то вот скаточки здесь. Видимо, задняя часть коляски, где бардачок. Сами колеса из четырех половинок. Ну, в смысле, и каждое колесо из двух. Рама. Основание коляски, основа, куда все детали монтируются. Значит, вот эти вот сумки боковые. Перекладина под пулемет. Что здесь еще? Рамка я уже сказал, рама, коляски. Ну, в общем, все, что у нас внутри. Внутри у нас только имитация полов, какая-то ребристая. Остальное мы приложим на фотографиях. Ну и переходим уже к главному литнику этого набора, непосредственно, где у нас находятся детали самого мордоцикла то ну, здесь вот руль какой-то есть, бак, верхняя часть бака, видимо, основная часть бака, боковые сумки, блок двигатель нашего. Вот у нас, значит, эти самые, как их, ну, цилиндры, вот, с, с, с рубашками охлаждения, да, подножки, под ноги, ну, наезднику, рама самого мордацикла. Хорошая рама, тонкая сделана, хорошо. Только вот, ну, значка нету. И в декале нету. Нету в декале. Ну, значок-то БМВ-то нам нужен. Что BN2 хороший мотоцикл должен быть. Вот, о, карданчик есть. Карданный привод у мордоцикла-то. Так, ну, в общем, рама, значков нет, рисовать будем. Крылья. О тоже попилены все. Ну, Швы будем убирать. Ничего. Выхлопные трубы вот есть у нас здесь. Еще вот так вот. Целиком даны. Каждый одним куском. Все хорошо. Все на местах. Ну, много деталей. Много. Да. Придется поклеить, почистить. Не страшно. Нас же не пугает. Мы же хардкорные моделисты. Все сделано, все покрашено. А вот надпись BNV. Есть только вот на вот этой детали, вижу. Что за деталь, не знаю. Куда-то лепится, видимо, где-то на стороне бака. Ну, отдельно будем искать фотографии. Посмотрим, сверим. Постараемся выполнить все как положено. Ну, что здесь еще? Ну, вот сидушки вот есть на мордоцикл, да? Водительская, наверное, там, пассажирская. Какой из них, непонятно. Дальше разберемся. На этом, наверное, все. Остальное мы уже рассмотрим поближе, когда начнем собирать данный экземпляр немецкого мотопрома. А на этом я с вами прощаюсь. Наш оператор вам машет рукой. Как говорит, зайдите в описание, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ну, задонать, конечно, да, на оборудование надо, а то вот мы тут, понимаешь, в коробке из-под телевизора снимаю, но ничего. Всем удачи, ребята, до новых встреч! А вот еще наш гуру съемки сказал, а что ж ты не говоришь про Инстаграмию, заходите в Инстаграмию и ВКонтактею, пишите, там тоже ставьте лайки, делайте репосты. Ну все, все пока.